Ребят, всем привет! С вами на связи канал Smart Investor я его постоянный ведущий Азамат. В этом видео я хочу вам продемонстрировать вопросы и ответы людей, которые выходили на связь с основателем проекта Tron Thunder. Мы наши спонсоры верхнестоящие нашли человека, который сделал синхронный перевод, и мы вам предлагаем в этой записи послушать синхронный перевод. На те вопросы, которые были заданы основателю GP проекта Tron Thunder. Приятного просмотра. Кого заинтересует, внизу ссылочка. Ставим лайк, пишем комментарий. Подписываемся на канал. До новых встреч. Приятного просмотра. Mm -hmm. Друзья, всем привет. Собрались топ-лидеры нашей команды для того, чтобы перевести ответы на вопросы по компании Tron Thunder. Начинаем. Первый вопрос. Отлично. В данный момент основатель пытается увидеть вопросы, потому что среди многих из них находятся вопросы на языке хинди, а он этот язык не знает. going through the questions here. Uh, um, I've got immense gratitude for the fact that I'm still here, to be honest. Okay. So that's that's one thing uh that opened my eyes. I was uh let's say I was lost but uh yeah I was on my death feet, so в данный момент он отвечает на вопрос человека, который спросил, как он себя чувствует в самой компании. Он говорит, что, во-первых, он благодарен Богу и другим обстоятельствам, которые произошли в его жизни из-за того, что он заболел. Он был при смерти и не мог дышать, видеть, отвечать на вопросы, был практически слеп. И в какое-то время компания оставалась и развивалась сама по себе, и он очень боялся того, что тот факт, что он ослеп, не позволит ему увидеть свою семью, не позволит ему работать с компьютером, а это являлось большей частью его жизни, но, слава богу, как он говорит, он смог вылечиться и прямо сейчас находится вместе с нами, с этим сообществом, которое он очень уважает и которому он очень благодарен. Um, okay, here's a question, Sagar Rama. I check when you suggest how long to hold you, uh, for getting good amount on the return. Okay, so first of all, you're getting the C for free. You will not be able to just take the tips you've accumulated and sell it on the exchange. You're not going to allow it. You're going to do a 10% percent per month type of thing. Okay. Want, um... Вопрос, которому мы задали сейчас, звучит так. А какая цена, которая будет достигнута токеном TTT, будет оптимальной для продажи? Ответом послужило следующее. Мы не собираемся достигать какой-то конкретной цены. Нам нужно, чтобы было распределено определенное количество токенов на определенное количество людей, чтобы мы могли выйти на обменник. И до тех пор, пока мы не находимся на обменнике, ни продавать, ни покупать токен мы не можем. И даже когда мы выйдем на обменник, мы не сможем продать все токены, мы не можем позволить этого сделать, потому что иначе цена на токен схлопнется. И это значит, что больше трудов пропадет зря. Извиняюсь, я так понимаю, что обменник – это биржа, да? О, да, он называет ее по-разному. PancakeSwap – swap. это вот да? это. Он как раз об этом упоминает позже, что их главная задача будет перейти на панкейк обменник. Okay, so the will uh. Uh, uh. Где мы можем прочитать uh, white paper, общую информацию о ТТТ или узнать адрес токена, uh, контракт? Uh, сейчас этого сделать нельзя. Как только он выйдет на обменник, на биржу, то uh, будет расположен контрактный адрес токена на самом сайте, как и white paper, в котором будет указана информация о том, как работает токен и что можно с ним делать. Uh, um, okay. uh, your... Следующий вопрос – это… Как вы думаете, сколько будет стоить трон в ближайшее время? Ответ. Так как мы говорим о TRX, на моем личном, скажем так, анализе, я думаю, что очень вероятно, что он достигнет цены в 10 долларов в течение ближайших пяти лет. Мне кажется, что он достигнет цены в 1 доллар и будет на ней держаться. Но, опять же, это мое личное мнение, и всегда может произойти события которое придется с головы на ноги извиняюсь я немножко äh, пропустил следующий вопрос Tokens, right? Что бы вы предложили делать с токеном, как только его накопится много? Лично я бы сохранил его для будущих времен, потому что количество токена ограничено, и новых ТТТС новых появиться на рынке не может. Может появиться только новый токен от нас. There is the, uh, token, rice, Он снова ответил на вопрос по поводу контрактного адреса uh, no, Здесь очень важный момент. Его спрашивают, работает ли Tron Thunder на смарт-контракте. И он отвечает, нет, Tron Thunder не работает на смарт-контракте. Coin TTT будет работать на смарт-контракте, в то время как Tron Thunder не работает на смарт-контракте. Меня слышно? Да, слышно, очень здорово. А, я хотела уточнить, что он предыдущий сказал, что что-то там по поводу токенов. Токенов больше не будет, единственное, что... И дальше я не очень поняла, что... Смотрите, сейчас объясню. У них заготовлено изначальное количество токенов, которое распределяется на людей в проекте. Если не ошибаюсь, сумма 210 миллионов токенов. Он скажет ее чуть позже. А... Эта сумма прямо сейчас распределяется между всеми. Как только эта сумма достигнет 50 миллионов, то пойдет следующий этап развития токена. Токенов больше 210 миллионов не будет. То есть угу. Ограниченное количество. Да, это сделано специально, чтобы предотвратить какие бы то ни было проблемы с финансовой стороны и не только. Единственное, что он говорит, что... Токенов ТТТ не будет, тронт-андер-токенов, но mm -hmm. может появиться новый токен. А, токен. ну вот, об этом речь шла. Да. Mm -hmm. Я так поняла еще момент по поводу смарт-контракта, что сейчас у нас смарт-контракта нет, но мне просто Саша сказал, или кто-то, или Инна, ты, что следующим этапом будет полностью проект на, токен, на токене ТТТ. И вот уже на этом токене, я так поняла, что будет уже чистый смарт-контракт. На сейчас на троне нет, но когда да, все, покупки, все покупки будут только через токен ДТТ, чтобы, чтобы увеличивать его стоимость, там уже они под, подключат полностью смарт-контракт. Если, если что, эти вопросы еще можно будет связаться, по идее, с ним по WhatsApp, потому что он часто, когда... Э -э -э Скажем так, кто-то не может говорить, предлагает WhatsApp номер, по которому можно с ним связаться, для того, чтобы задать вопросы. Но из того, что я просмотрел, он говорит, что нет смарт-контракта на трон по причине того, что это вызовет проблемы. Какие проблемы, он не упомянул. Но он сказал, что на ТТТ будет э, смарт-контракт, на токене. На нем будет. Mm -hmm. Саша, да. а мы можем, может быть, самого основателя делать немножко на ускоренной скорости, чтобы ты понимал, о чем он говорит, но ну, чтобы экономить время, потому что если два часа... Я, час... я и так я и так, а, перемат... все, я я я так перематываю, чтобы полностью не переводить, что происходит. То есть я вот так вот перематываю, потому что там много бывает пробелов или ожидания вопросов. Ну, я попробую еще быстрее. Okay, wallet, wallet, right? so wallet, uh, will... Вопрос, какие кошельки мы можем использовать? Можем ли мы использовать Trust Wallet? Да, вы можете использовать Trust Wallet, вы можете использовать любой кошелек, на котором есть миниматическая фраза из 12 слов, потому что такой кошелек является безопасным, если в нем, соответственно, есть троны, то используйте. Лично я использую TronLink. К тому же комиссии на таких кошельках гораздо меньше, чем если использовать финансовые обменники или что бы то ни было. Его спрашивают, сколько на данный момент присутствует токенов в компании, сколько распределено. И здесь он открывает экран и говорит нам, что в данный момент распределено 21 миллион токенов, 575 125. Общее количество токенов в запасе – 210 миллионов. Uh, человек задает вопрос, uh, почему мы не можем проапгрейдить собственный пакет вручную с помощью uh, кошелька, или um, почему мы должны создавать отдельный аккаунт для того, чтобы создать еще один, uh, uh, например, на 800 uh, TRX? Проблема в том, что текущая система работает на пределе, и в нее нельзя добавить больше обновлений. Нас часто просят и пишут нам письма, и иногда даже гневные письма по поводу того, что почему, почему мы не можем добавить нормальное ручное улучшение пакета. Или просят нас добавить возможность смотреть ветку спонсора нашего или смотреть реферальные ветки других людей. Мы не можем это добавить сейчас. Потому что сейчас мы пытаемся дойти до второй фазы нашего софта. Это, этот переход на вторую фазу должен произойти примерно в декабре. Он может произойти 1 декабря, либо же в конце этого года. Только тогда мы можем подумать о каких-либо улучшениях на сайте или где бы то ни было. И как раз-таки на втором этапе мы решим проблему ручного Uh, проблему с невозможностью вручную обновить пакет, сделать его выше Стоп, uh, Саш, uh, uh. ребята, давайте поговорим uh, uh -huh. Как вы поняли этот момент? То есть они пишут софт, и он еще просто у них не готов Когда они его напишут, тогда будет больше функций всяких, правильно? Главное, что будет ручное обновление пакета в декабре. Я поняла так, это самое главное. А, естественно, они же не могут все сразу сделать. У них же определенная команда программистов, которые делают определенные задачи. Поэтому они все Опять же, хочу сказать, что какое-никакое, но обновление пакета в Thunder присутствует, и он покажет его вручную чуть-чуть позднее чуть-чуть. Угу. Как ну, только скажете, дальше. что вы готовы, я продолжу. Готовы, давай. Угу. я врубаю? Да, включай дальше. Угу. <говорот> его спрашивают максимальный пакет uh, равен 1200, uh, 1200 TRX. Будут ли изменения в этой цене? Он говорит нет, и он не планирует в ближайшее время никогда изменять цену на пакеты. Оно будет стоить 400, 600, 800, 1000 и 1200 тронов, даже если цена на троны поменяется. Если она будет 1 доллар, если она будет, что он считает вероятным, 10 долларов, стоимость будет такой же. Поэтому, все но, все таком, время, ну хорошо, давай сейчас скажу. Но один момент. Раньше до а, запуска. Извиняюсь. Очень сильно извиняюсь. Закро... Угу. А, извиняюсь еще раз. А, до того, как проект был более известен, а, на нем самый максимальный пакет стоил 2400 а, тронов и он чуть позже покажет это в истории и сам же это подтверждает но впоследствии они изменили эту цену на 1200 для того чтобы удобнее было в будущем апгрейдить пакет а, чтобы пользователям было удобнее зарабатывать деньги и чтобы им в свою очередь было легче чем получать с этого процента ну потому что 50 процентов ходит в структуру и другая система работает в Продолжаю. Саш, ты не спрашивай, ты продолжай. А? Хорошо. теперь Если у уже есть 50% в Правильно? И как я хочу Окей, uh, okay. Человек спрашивает, что токены распределяются каким образом, если происходит вывод, то есть 50% идет обратно в структуру, 50% идет в кошелек, и, соответственно, он подтверждает, что 50%, которые идут в кошелек, также идут этой же суммой в токенах, они идут на аккаунт. Ну и, соответственно, снова повторяю, что максимальное количество токенов на данный момент в запасе – это 210 миллионов. Больше so, токенов не будет. Здесь важный момент. До того как они выйдут на панкейк, если у них получится и кто-то uh, предложит им выставить токен на ICO, на airdrop uh, у них на Tron Thunder, то у них появится еще один токен но только если они выйдут до того как uh, они выйдут на панкейк uh, это сделано из-за того что они не ожидали что трон тандер токен будет распространяться так быстро okay. so So when I save Tron from one wallet to another wallet, it will deduct my energy and it will deduct my bandwidth. Okay, but it will not cause the to actually send, because that is how Tron works. It uses energy and bandwidth. But if you what? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? Здесь он говорит о том, что uh, Tron Thunder не следует расценивать как uh, инвестицию, как депозит. Uh, это нужно расценивать как возможность. Uh, все мы люди понимаем, что, uh, что может произойти всякое как произошло со мной впоследствии, и что я мог вполне бы сейчас здесь с вами не разговаривать. And, um... Вот. Отлично. Сейчас будет самое интересное. здесь ему задали вопрос сколько может заработать человек который никого не приглашает но зашел на рубиновый пакет 1200 тронов и он показывает один из своих кабинетов у него много аккаунтов и они созданы для того чтобы анализировать в какой ситуации и каким образом будет идти у разных людей доходность и другие вещи и один из них как раз таки абсолютно не имеет приглашенных людей но на максимальном пакете так вот этот аккаунт существует четыре месяца и за это время 20 человек сверху и 20 человек снизу. Благодаря Community Rewards, то есть награды сообщества, он заработал 235 долларов за 4 месяца. Рубиновый пакет на тот момент еще не обладал функциями рубинового клуба. И поэтому с него он начал получать доход только в прошлом месяце, 7 октября. И за месяц на нем накопилось 421 трон, то есть 40 долларов. То есть в сумме получается 275 долларов за 4 месяца. 4 месяца работы обычного аккаунта и месяц работы рубиного Куба. Я хочу добавить, не забывайте, что это все нужно делить на, 50%, ну, на 2. То есть вывел реальный человек 280-140 долларов. То есть себестоимость на чистом пассиве, получается в среднем за три месяца, как мы и говорили. Ну, если добавится сейчас еще клуб в полном объеме, то есть два с половиной-три месяца получается. Угу. Да. Если, соответственно, показывают выводы, точнее, точнее, бонусы с комьюнити-ревардов. Извините, сейчас добавлю. Угу. Может быть, конечно, и 2-3 месяца, а у кого-то может и больше, потому что он, еще раз говорю, подчеркивает, последний месяц заработал порядка 40 долларов. А первые месяцы были только на чистом пассиве от системы. То есть с вводом Рубинового клуба, распределения прибыли на участников, заработок пошел чуть быстрее. Но там, конечно, зависит. Один аккаунт будет больше зарабатывать, другой меньше, но в целом это тоже нужно учитывать. Поэтому мы можем говорить, что выход с безубыток, то есть от там, месяца до трех, как повезет. Okay. Um, Здесь он также объясняет, почему, собственно, происходит закрытие Рубинового клуба для дальнейших пользователей, которые будут покупать пакет Рубиновый. Дело в том, что вот сейчас он показывает, что... Потихонечку растет доход, чисто немножко увеличился, вместо пяти тронов упало 7 тронов с рубинового клуба. Дело в том, что если постоянно будет расти количество пользователей рубинового клуба, то делиться будет доход компании на большее количество людей в этом клубе. А это, опять же, в свою очередь, как бы это не было бы хорошо, на самом деле невыгодно для компании. Поэтому это будет эксклюзивно для тех пользователей, кто успеет. Если все будут в рубиновом клубе, то рубиновый клуб не будет э, чем-то уникальным. Здесь он показывает другой свой аккаунт, на который он зашел лишь на 400 тронов, на котором, недоступна была изначально, на котором недоступны изначально 20 человек сверху и 20 человек снизу, а лишь 12 сверху и снизу. Так вот, ему задавали вопросы о том, как компания может дарить подарки пользователям, которые приглашают людей, то есть 120 дронов минимум подарок. А каким образом вообще компания зарабатывает, если 40% заработка идет в подарки, в комьюнити-ревардс, в реферальную программу идет 60%. С чего компания зарабатывает, в принципе? И он объясняет, что когда человек регистрируется на более меньший пакет, чем рубиновый, то у него в пользователях, есть неквалифицированные люди, как он это называет. И неквалифицированные люди, с них, соответственно, человек не получает дохода. И это касается же реферальной программы. Человеку недоступна пятая, шестая, седьмая линия, если он не пригласит себе партнеров в прошлые. И весь доход, который, собственно, получается с них, в процентах, который должен был прийти человеку, он идет в компанию. И уже в свою очередь все, что уходит в компанию, тратится на подарки, на издержки, на какие-либо еще траты, необходимые компании. Именно так они настроили автоматическую систему. И он упоминает еще свой собственный случай. Дело в том, что до того, как он заболел, он пригласил пятерых лидеров из Африки. И как оказалось, Трое из них попали ему в нужную линию, он правильных поставил, но двоих он поставил в линию, с которой он не получил бы дохода, потому что она ему недоступна. Он, он сам ошибся и был очень сильно удивлен этому. И в итоге он не получил сумму, примерно равной 30 тысячам тронов, и вся эта сумма ушла в компанию. Вот. Он объясняет это тем, что он является точно таким же участником, как и все мы в том числе. Что, опять же, он не имеет доступа к данным других пользователей, что он не может взять и закрыть проект, потому что технически он не обладает такими правами. Он сам себя ограничил. Саша, получается, что он как первый среди равных, да, ну, по большому счету можно было бы эту логику положить на смарт-контракт, просто он не сделал, потому что им так сейчас пока удобнее через софт. А что он говорил или говорит, или как ты понял, вот эта прибыль э, компании, да, она где формируется, где она аккумулируется, эта прибыль, на каком-то она... тоже одном из аккаунтах? Или она он... аккумулируется внутри самого сайта, а Они... не Делали, они э, запрограммировали автоматическую систему, у которой есть некий баланс, куда уходит вся прибыль, которая не уходит пользователям, не уходит на э, выводы и прочее. И с нее уже она распределяется на подарки и все остальное. Он, он, конечно, не вдавался в подробности того, как она работает, и, наверное, правильно сделал. Но mm -hmm. это из того, что я знаю. Mm -hmm. То есть такой вопрос звучал, и он объяснял, да, что есть некая такая корзина, куда валится вот эта вся прибыль компании, а его аккаунты – это его аккаунты личные, да. верхние. Именно поэтому он создает, он, опять же, чуть позже говорит, что поэтому он создает больше разных аккаунтов, потому что он не хочет брать с корзины сайта своего детищи деньги для самого себя. Он хочет заработать эти деньги сам для того, чтобы он мог прокормить свою семью, помочь с лечением и прочим. Это <бозгрусь> заложено скорее в его моральных принципах. <позгрусь> <позгруц> <позгрусь> ну, отлично. Поехали дальше. <позгрусь> <позгруч cocoa> Есть ли у кого-то еще вопросы? Угу. Ему задают вопрос, можно ли, легально ли это создавать несколько аккаунтов на TronTunder? И, и он говорит, да, это можно делать, но для этого нужно иметь либо другую почту, то есть можно использовать тот же трон кошелек, тот же адрес. Если хочется, можно воспользоваться методом добавления символов плюс 1, плюс 2 к почте для того, чтобы создать несколько аккаунтов на одну и ту же почту. Но он предупреждает, что этого делать не рекомендуется, потому что иначе во время разборок со службой техподдержки, дело в том, что все письма отправляются и доходят до нас, но там пишется только один, единственный первоначальный адрес электронной почты. И они не могут связаться с человеком, который создал другую электронную почту, даже если она та же, то на ней добавлены лишние символы, и из-за этого случаются проблемы. Из-за этого им потом пишут люди, что у них, например, не сработала покупка пакета, или у них что-то не так... Они не могут помочь этому человеку. Поэтому это можно делать только на свой страх и риск. Он даже открыл отдельную а, рубрику в документе TronThunder ответы и вопросы, где написано, как я могу создать несколько аккаунтов. Можно добавлять символы к, своему, к своей оригинальной почте, но это можно делать только на свое личное усмотрение. Да, и он демонстрирует, как это можно сделать. Как долго ID остается в системе, если мы не приобрели никакой пакет, а просто пока зарегистрировались? Ответ – 24 часа. Именно это количество времени будет работать ID, созданный. После этого времени он будет уничтожен, и нужно будет создать новый аккаунт, чтобы создать новый работающий ID. Еще одна причина, по которой они собираются идти на панкейк, это причина того, что они хотят не просто торговать своим токеном, то есть обменивать его на другие, они также хотят технически стать той же компанией, которая будет распространять аэродропы других людей. Именно поэтому они собираются ну, найти, по крайней мере, до того, как выйдет на Pancake, какую-то еще группу, которая хочет выставить свой токен. И для того, чтобы выставить свой токен у них на Thunder, им нужно будет купить, собственно, ТТТ. ТТТ токен ихний. У них это можно назвать, что они сами собираются стать листинговой компанией. Они собираются развиваться не так, как развиваются другие криптовалютные платформы, потому что они видят, что с ними происходит. Помимо этого, дополнительные токены в самой структуре позволят стабилизировать э их токен и проект. Ведь чем больше токенов будет в структуре, тем более стабильнее будет цена на изначальный токен. То есть он будет использоваться не только для того, чтобы продать его за биткоин или еще на что-то, но и также для того, чтобы купить токены других людей у нас же на платформе. После этого он решил замолчать и сказать, что остальное будет раскрыто позже. Подожди секунду, да. то есть а, а, сейчас есть такое, что мы работаем с троном, а в подарок нам идет токен ТТТ, а mm -hmm. позже, когда они станут листинговые компании, ну как они их планируют, да, то в качестве подарков, возможно, при каких-то условиях будет дариться еще какой-то токен, который решит у них залиститься, правильно? Да. Для того, чтобы собрать аудиторию какую-то да. свою. Они, правда, не упомя... Он, правда, не говорит, по каким критериям они ищут эту группу и как она должна с ними связаться, и к тому же не совсем понятен их план на случай, если перед тем, как они выйдут на панкейк, никто с ними не свяжется. Ну, ну, возможно, возможно, деле, возможно, он это для себя уже предусмотрел, но она мне рассказал. Логика у него есть определенная, я с ней согласна, что сначала нужно набрать комьюнити от 200 тысяч человек и выше, а когда уже есть комьюнити большое, тогда уже можно дальше думать о развитии и так далее. Вот он сначала, ну, вот я его понимаю, например, он действует правильно, он собирает комьюнити. Когда много пользователей, тогда уже проще коллаборироваться с другими компаниями. Mm -hmm. Тем более через раздачу аэрдропов, аир кто откажется. И компании И, хорошо. Тем более учитывая то, что по факту те люди, которые приходят со своим токеном, а, а, одновременно являются инвесторами Tron Thunder, Ведь для того, чтобы размещать свои аэрдропы у них на платформе, как они говорят, им нужно приобрести токен TronTunder. А, ну, тем более, да, ну, неплохо, ладно, хорошо, посмотрим, как будет. Оу. Oh. Здесь ему задают вопрос, а что будет, если, упаси Боже, но вы уйдете по тем или иным причинам, возможно, из-за болезни? Кто будет после вас? Кто сможет разделять то же видение, иметь те же цели, тот же моральный компас, что у вас, у вас есть такой человек, который сможет вести эту компанию после вас? Он говорит, что у него есть партнер, разработчик, который является ему другом, но он, он дает ему советы, они друг с другом, как имеют очень хорошие отношения, которые они сами построили, но этот человек не является таким же, как он. Но в будущем он собирается найти CEO, человека, которого он назначит CEO компании. И выбирать этого человека он будет очень, очень осторожно. Но на какой промежуток времени и когда, неизвестно. Если он найдет такого человека, то он обязательно об этом скажет и обязательно устроит по этому поводу события. want to help I got no interest in helping scas okay absolutely no, uh, uh, this the, the channels must go from a whole please call uh, someone so you can at like, moderate the chat box so because there are several people who can write nonsense, and like you share a screen you can't see that so somebody has oh. to moderate time также это не столько вопрос, сколько совет от человека, чтобы помимо SEO также появился и модератор чата, потому что на его презентациях у него в чате люди пишут нонсенс, и пока он демонстрирует свои экраны, общается с людьми, он этого не видит, и человек, который бы моделировал, собственно, избавлялся от всего этого. И он опять же предоставляет свой номер телефона WhatsApp, по которому не только можно задать вопросы, но и, видимо, попробовать стать модератором его чата. I fully agree from fully to agree. Sorry. My friend, to make it very simple, I have been in the MLM space for about years. I do not have um a job in my computer after that. I am an entrepreneur and I've been heard about this industry. And that is why I bought this business. So you can have right. Его спрашивают, как он основ... что побудило его создать эту компанию. В первую очередь он говорит, что я не смог найти себе какую-то долгосрочную работу. Он в принципе человек, который является побольше предпринимателем. И скажем так, это не в его крови что ли найти такую долгосрочную работу высокооплачиваемую? Довольно своеобразный вопрос и довольно своеобразный ответ. You know, Be... Um, bank, Здесь снова и снова упоминает по поводу токенов, okay. по поводу вот, отлично. Секунду, вот. Здесь он объясняет, как можно м, обновить себе пакет несмотря на то, что нельзя обновить его с помощью просто доплаты через TronLink или что бы то ни было, а вот этот вот прогресс-бар, вот эта вот строчка, на которой указано, что он сейчас находится на пакете за 800 тронов. Как мы знаем, когда приобретается пакет, то мы получаем эквивалентную сумму в ТТТ, и каждый раз, когда мы выводим и получаем бонусы с рефералов, с сообщества из 20 человек сверху или снизу, или меньше, если пакет, соответственно, меньше, мы получаем тоже ТТТ. И как только вот эта вот сумма ТТТ достигнет тысячи, вы перейдете на пакет за тысячу тронов. И, соответственно, у вас открываются больше людей в сообществе, ну то есть комьюнити reward, то есть 17-18 люди сверху и снизу, и это пока что единственный способ, как можно обновить пакет на уже существующем аккаунте, на котором уже куплен пакет, до тех пор, пока не наступила вторая фаза обновления нашего софта. Здесь я хотела бы добавить, чтобы, вот, чтобы не было вот этих вот вопросов, потому что место в рубиновом клубе, они тоже ограничены, там, насколько я понимаю, промоушен то ли до 1 декабря, то ли до 1 января, поэтому сейчас самый оптимальный вариант, пока не вступила фаза Б, вторая фаза, входить все на 1200 на рубиновые пакеты сто согласна потому что система ставит 20 человек сверху 20 снизу кто эти люди мы не знаем конверсия она ну, все равно присутствует да? то есть у вас может быть вероятность что не очень будет большая активность Ну, соответственно вам нужно расширить количество системных людей и это 1200 трон тем более что сумма на чуть больше 100 долларов это вообще сумма доступная всем что чтобы тогда экономить да если максимальное количество плюшек идет именно на этом пакете. Давайте еще раз пройдем по вот этим преимуществам. 1200 пакет дает вам 40 человек, 20 сверху, 20 снизу. На это вероятностная ваша прибыль от их активных действий, потому что они в любом случае будут выводить, нажимать на кнопку вывода, вам будет лететь денежка от этого. И 1200 пакет дает вам возможность попасть в Рубиновый клуб, и тогда вы получаете э, средства, распри, которые распределяются от 10% пула прибыли компаний на количество участников Рубинового клуба. Поэтому зачем экономить? Надо заходить на 1200, однозначно. На этом моменте э, все новые вопросы, которые здесь были, заканчиваются. Единственное, который был, это если ли у Тандера э, какие-либо соцсети, и на главной странице справа есть э, две кнопки, это Twitter и телеграм э, каналы по TronTunder. Дальнейшие вопросы, потому что были те же, что и предыдущие, про токены, по поводу... Э, как распределяется 50 на 50, куда во а, время вывода в TRX. И все, на этом он закончил трансляцию двух двухчасовых вопросов. Хорошо, Инна, тогда подведи итог, да, и мы потом выключим запись, и еще только у меня один вопрос там будет. Ну, дорогие друзья, давайте поблагодарим Александра за то, что он нам повел, помог перевести конференцию «Вопросы и ответы». Значит, отвечал на вопросы основатель компании Трон GP. Он человек открытый, он ну, оставляет свои реквизиты, с ним можно списаться в Телеграме, в других мессенджерах. Также мы с ним сейчас ведем переговоры на то, чтобы он вышел к нам на нашу русскоязычную аудиторию в ближайшие дни и также с нами провел конференцию в виде вопросов-ответов. Поэтому, если у вас есть вопросы, еще остались, пожалуйста, пишите нам в чаты, мы их будем аккумулировать, и в ближайшее время проведем вот такой вот общий зум. А на сегодняшний момент, я думаю, что всем все понятно. Компания можно назвать, что это народный проект, очень вирусный, очень легкий вход, очень легко объясняется, просто потому что здесь вы один раз вложили и получаете максимально много, вам дает система на пассиве людей, помогает всячески, да, и здесь сама идея которая заложена в Трон Тандере, это мы всей одной большой аудитории, большой компании, комьюнити, помогаем сами же себе получать, в данном случае получать пока троны. Это очень выгодно для нас, потому что трон монетка интересная, она еще может сделать иксы впереди в, в сезоне, поэтому еще может, может наша доходность с вами увеличиться. Там раза в три, я думаю, точно. Поэтому э, не думайте много, да, цена вопроса, 100 долларов, она очень доступная. Смотрите на это, на все, как на возможность, которая может улучшить вашу жизнь. Да, я хотела бы тоже присоединиться. Большое спасибо, Саша, за очень хороший перевод. И тогда будем ждать связи с основателем этого проекта. И... Зовем нашу команду, приглашаем, потому что у нас очень хорошая команда, очень сильная, и мы помогаем также друг другу. Азамат может что-то хочет добавить, но он, он, наверное, отошел. Он говорил, что он отойдет. Саша, если ты хочешь что-то добавить, тоже добавляй. И тогда можно останавливать запись после этого. Спасибо большое за то, что позволили мне поучаствовать в таком процессе, потому что, во-первых, я узнал сам для себя больше нужной информации, помог узнать больше информации другим людям, и я думаю, что на этом мы можем останавливать нашу запись. Да, спасибо большое всем. Спасибо, спасибо. Всем приятного дня.